Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 2 апреля Русская Православная Церковь отспоминает мученицу Фатинию Самарянку Римляне, Римскую. Фатиния Самарянка это была та самая Самарянка, которая встретилась с Спасителем у колодца. Вы, конечно же, все помните это евангельское событие. Вот давайте его сегодня с вами еще раз вспомним. Встреча Спасителя с Амарянкой очень подробно описана в Евангелии от Иоанна, в главе 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Шел первый год общественного служения нашего Спасителя. Только что закончилась Пасха. Праздник Пасхи Господь провел в Иерусалиме. Он выгнал торговцев из храма, совершил множество исцелений. К нему стал стекаться народ, и все увидели, что вот появился новый учитель, новый пророк, и уверовали в него, кто как в пророка, кто как в мессию. Среди верующих был даже фарисей Никодим, который однажды пришел ночью в дом Иисуса для того, чтобы узнать, как же спастись и наследовать Царство Небесное. Фарисеев это очень обеспокоило. Иоанн после события Богоявления, тоже продолжал учить на реке Иордан. Фарисеев это волновало, они схватили его, посадили в темницу и думали, что наконец-то вот с пророками покончено. И тут появился новый учитель, гораздо сильнее, чем Иоанн. И, конечно же, фарисеи озлобились и стали подумывать, что нужно убить Иисуса. Так как время страданий Спасителя еще не пришло, то Он отставляет Иудею. И Иерусалим был главным городом области Иудеи и пошел опять в родную Галилею, где спокойнее. Конечно, своей божественной властью Господь мог защититься просто от фарисеев. Но став человеком, Иисус никогда не использовал своей божественной власти для себя если он творил чудеса то или для других. Поэтому и в этой ситуации он поступает как человек, то есть удаляется от своих врагов. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иакова, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Итак, здесь я сделаю небольшое отступление. Самария – это область, которая лежала между Иудеей и Галилеей. И самый кратчайший путь из Иудеев в Галилею лежал через именно эту область. Но этим путем... Иудеи, как правило, не пользовались. Все дело в том, что Самария была населена народом, которые исповедовали языческую веру. То есть что-то что они взяли из верований иудеев, но в основном были язычники. И иудеи с ними не общались, потому что в этом народе в иудейском было, было правило общаться только со, со своими единоплеменниками. Когда-то, очень давно, в этой области Самарии жили тоже иудеи, но за грехи Господь попустил нападение на них Вавилонского царя, и они были уведены в плен. Со временем область, область Самарию населили ассирийцы, то есть вот народ-завоеватель. Там, конечно же, оставались части иудеев, Вавилонский царь не всех забрал в плен, а оставил на завоеванной территории несколько иудеев для того, чтобы они обрабатывали земли. И со временем произошло смешение населения. Стоп, не Вавилонский царь оставил некоторое количество иудеев, чтобы они обрабатывали завоеванную территорию. И со временем... Эти иудеи смешались с ассирийским населением, и от них пошло потомство. Вот это потомство стали называться самарянами. И так как предки вот этого нового народа были как иудеи, так и язычники ассирийцы, то у них верования были такие вот полуязыческие, полуиудейские. И когда со временем Вавилонское царство пало, и желающие вернуться на исконные земли иудеи вернулись, и стали восстанавливать храм Иерусалимский, который был вследствие завоевания ассирийцами разрушен, то самарян просто к строительству храма не допустили, потому что они были как бы нечистокровные иудеи. и Из-за этого возник религиозный конфликт, и иудеи и сама, самаряне с тех пор уже как много веков не общались. Но для Иисуса Христа главное было не то, какой национальности человек, а самое главное было сердце человека. И он намеренно пошел через землю самарийскую для того, чтобы по пути положить начало евангельской проповеди. И вот около шестого часа дня, это по-нашему 12 часов пополудня, Спаситель, как я уже прочитала, присел под навесом возле колодца Иаков. То есть когда-то патриарх иудейский Иаков выкопал здесь колодец, и все иудеи, вот теперь самаряне, черпали из него воду. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Вообще по традиции в 12, 12 число дня никто за водой не ходил. Женщины собирались вместе вечером и шли за водой. Но вот эта женщина пришла в неурочный час, 12 часов, и притом одна. Значит, она не хотела ходить в группе и стеснялась других своих подруг. Сердцевидец-спаситель увидел, что эта женщина добрая по своей сути, но грешница. И тогда он решил завести с ней разговор, чтобы объяснить ей евангельское учение. То есть даже вот Никодим был ученый-фарисей, и то ему пришлось объяснять евангельские истины. Напомню, Никодим был один из фарисеев, который видел, как спаситель учил в Иерусалимском храме, совершал чудеса, и вот ночью он в тайне от своих собратьев-фарисеев пришел к Иисусу в дом для того, чтобы узнать божественные истины. И вы помните, между Спасителем и Им состоялся разговор, в результате которого Никодим уверовал во Спасителя и впоследствии стал его очень горячим последователем. Итак, сердцевидец Христос увидел, что пришедшая за водой Самарянка очень добрая, искренняя женщина, ну, грешница. И он забудет в ней разговор, чтобы потом подвести ее к восприятию божественной истины. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. И вот опять интересный момент, братья и сестры, Спаситель мог бы создать пищу сам, потому что, вы помните, в другом месте, когда он учил народ, он из пяти хлебов и пяти рыб мог их так размножить, чтобы накормить весь народ. Но сам для себя он божественной властью не пользовался. Поэтому вот нужна была пища, ученики отправились ее покупать. Да, то есть обычным образом он добывал для себя еду. И вот он просит у женщины пить, чтобы завести разговор. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. То есть по разговору или по одежде самарянка увидела, что перед ней именно иудей. Дело в том, что иудеи носили туники с белыми кистями и четко говорили букву «С». Тогда как самаряне носили одежду с голубыми кистями и четко букву «С» не выговаривали. То есть по говору и внешнему виду она сразу определила, что иудей. И ее удивило, что иудей с ней общается, даже просит у нее пить. Она хорошо знала, что общение с иудеями строго запрещено, общение с самарянами строго запрещено в иудейской среде. И даже считалось, что Бог их накажет, если они будут с ними общаться и есть и пить за одним столом.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 Господь говорит ей, что если бы у нее был дар Божий, то есть дары Святаго Духа, которые вот впоследствии получили апостолы, когда на них сошел Святой Дух, то она бы увидела, что это бы Мессия и просила бы у него воду живую. Так Господь говорил о своем божественном учении. То есть если бы ты знала, кто я, то ты просила бы меня научить тебя. Вот что ей иносказательно говорит Господь.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 С ней, говорят, человек имеет в виду какую-то особую живую воду и удивляется, разве он пьет какую-то другую воду, ведь из колодца Яковлева пьют все, и у него даже нет с собой ковша, как же он ей даст этой воды? То есть она мыслит земными категориями, то есть понимает слова Спасителя буквально. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть опять Господь ей говорит о своем учении, и наказательно Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». То есть, опять же, Сморянка понимает спасителя буквально, но уже верит, что у него есть какая-то особая вода, которую можно выпить и не хотеть больше пить. И вот она просит у него дать этой воды, чтобы больше, больше не ходить на колодец и не брать воду, потому что идти в колодцу, набрать воды из глубокого колодца, это большой труд. То есть она думает, что сейчас едет, Человек даст такую воду, которую она выпьет, и больше не нужно будет ходить на колодец за водой. То есть опять мыслит категориями материальными. И Господь дальше своим разговором ведет ее к покаянию, потому что для того, чтобы она наконец поняла, о чем он говорит, нужно, чтобы ее сердце очистилось от греха. Поэтому он ей сказал, «Пойди, позови мужа твоего» и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорил ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. То есть грех был не в том, что... У Самарянки было пять мужей. По закону Моисеева можно было разводиться и выходить замуж сколько угодно раз. Но вот нынешнему муж, с которым жила она, по закону не был ей мужем. А это был уже грех. Поэтому она жила в тайне, но в душе ей было стыдно за этот поступок. И Господь провидел это. И вот когда она ему так вот сказала в смущении, то есть фактически она покаялась. И в это время вот сердце ее очистилось, и женщина увидела, что перед ней необычный человек. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». То есть она наконец увидела, пока увидела, что он пророк. И затем по своему простодушию стала спрашивать его о том, что ее уже давно волновало. «Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть, о чем она спросила спасителя? Дело в том, что самаряне, после того, как их не допустили к строительству Иерусалимского храма, выстроили на горе Герезим свой храм. Место было выбрано имени случайно. По верованиям самарян на горе Герезим находился некогда рай. Именно на горе Герезим Бог создал Адама. На этой горе приносили жертвы иудейские патриархи Авраам, Исаак Иаков. То есть место это было священно. Также по преданию Иисуса Новин, который вот, после пророка Моисея вывел народ в землю обетованную, благословил Именно на этой горе всех тех, кто соблюдает закон Моисеев. То есть место это было священным, и самаряне ходили туда молиться. Приносили свои жертвы, какие-то совершали богослужения. Конечно же, отличное от иудейского богослужения. На момент разговора самарянки со спасителем храм был разрушен. Но все равно самаряне ходили на эту гору и молились там, несмотря на то, что храма у них уже не было. И вот волновал их вопрос, вот, где истина, где должна поклоняться? На горе Герезим или в Иерусалиме? Вот, ей хотелось знать мнение этого человека, пророка. Да? Она увидела, что это пророк. То есть пока Иисус Христос для нее все-таки не мессия, а пророк. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Вот здесь, братья и сестры, нужно остановиться и пояснить, что говорит Спаситель. Вот другие христианские конфессии, не православные, протестанты используют эти слова Иисуса Христа для оправдания того, что вот в нашу церковь, в наш храм... Ходить не обязательно, то есть молиться можно Богу везде, где хочешь, в лесу, в особом молельном доме. И вот, в общем-то, отрицают наши православные храмы и осуждают нас православных христиан, которые говорят, что основное место молитвы – это вот наш православный храм. И цепляется вот именно за вот эти слова Иисуса Христа. Давайте разберемся, что уже сказал на самом деле Спаситель Самарянки. Ну, во-первых, он ей сразу говорит, где истина. Истина все-таки среди иудеев. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». То есть в древнем, древние народы должны ориентироваться именно на ветхозаветную иудейскую церковь, потому что в этой церкви сохраняется истинное понимание о Боге как о Творце, и вот все богослужение Ветхозаветной церкви было направлено на то, что, что вот в будущем придет Спаситель мира и принесет себе жертву за грехи людей. И поэтому все верующие, правильно верующие должны к этому готовиться. То есть вот была основная мысль богослужения Ветхозаветной церкви. Но далее говорит Спаситель, наступает время, и наступило уже когда будет упраздняться и богослужение их на горе Герезим, само собой, и вот правильное ветхозаветное богослужение, тоже ветхозаветная церковь тоже выполнила свою задачу. Ведь Спаситель уже придет и скоро пострадает, и будет основана новозаветная церковь. То есть ветхозаветная церковь – это как бы прообраз той новой заветной церкви, которая скоро будет создана. И Ветхозаветная Церковь уже практически выполнила свою задачу и должна упраздниться. И далее очень важный момент. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. То есть поклоняться Отцу, то есть воспринимать нужно Бога как Отца и поклоняться Ему истине. То есть так, как будет принято в новозаветной Церкви, в той православной церкви, которая есть у нас, да, а вот то есть благослужение должно будет совершаться в истине. А истина это что нужно ходить в наш православный храм. То есть Спаситель как раз вот говорит именно об этом. А что же значит в Духе? В Духе имеется в виду искренне, от всей души нужно будет поклоняться Господу. То есть не просто формально ходить в храм просто ставить свечки, исповедоваться, прочищаться формально, приходить в храм, искренне молиться вместе со всеми за своих ближних, искренне каяться в своих грехах, чтобы в будущем не грешить, прочищаться и значит то вот когда мы прочищаемся, мы прочищаемся телой и кровью Христова, не просто едим хлебушек и пьем вино, так вообще рассуждать нельзя. То есть наше участие в богослужениях, наше поклонение Господу должно быть искренним. и Мы должны читать Евангелие и разбираться в опросах нашей православной веры. Вот об этом здесь и говорит Господь. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Да, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, возвестит нам все. То есть самарянка искренне ждет прихода мессии. Она понимает, в отличие от у иудеев, что придет спаситель мира, который придет спасти людей от грехов. Даже иудеи, которым дан закон, до этого еще не дошли. Они ждали мессию земного царя, который спасет иудеев от римского владычества и установит земное царство. Даже апостолы, ближайшие ученики Христа, даже еще не до конца понимали, у кого они учатся. А эта простая женщина вот ожидает Мессию, но считает, что пока перед ней пророк. Поэтому она не готова еще вот прямо изменить свою веру. Да? Вот Она говорит, придет Мессия, и тогда нам объяснит. И Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобой. То есть в первый год общественного служения Иисус прямо говорит этой искренней женщине о том, что Мессия – это Он. То есть об этом Он даже не открывает ни своим ученикам, ни идеям, потому что они еще не вступили на правильный духовный путь. А простой, безвестной самарянке Он об этом говорит просто, потому что она готова это принять, и это действительно так, и она сразу это принимает. Их разговор в это время прерывается. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. То есть пришли ученики и удивились поведению Спасителя. Ведь разговаривать с женщиной и тем более о высоких духовных истинах у иудеев было не принято а Спаситель явно с ней говорила, и говорила духовно, но сказать, указать Спасителю на это ученики не посмели. Как же ведет себя Самаряк? Тогда женщина оставила бодонос свой и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» То есть она уже больше не стесняется своей грешной жизни, которую она уже твердо решила исправить. То есть она покаялась, она идет к людям и фактически сообщает ему, что вот пришел человек, который знает всю ее жизнь. Не он ли Христос? То есть она, конечно, уже знает, что это Мессия, но хотела бы, чтобы жители города ее соплеменники узнали бы его сами, то есть, потому что могли бы ей просто не поверить. И как же ведут себя жители? Они вышли из города и пошли к нему. То есть поверили словам своей соотечественницы. То есть им достаточно было одного слова «самарянки». И вот пока они шли, между учениками и спасителем тоже происходит очень важный разговор.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 Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. То есть спаситель от земного, да, вот от образа еды, говорит, что пища еще есть духовная. То есть подготавливает апостолов постепенно к их апостольским трудам. То есть он использует поля, заросшие пшеницей засеянные, как и на сказание, То есть он показывает там на поля, которые через 4 месяца нужно будет жать. И говорит, что так, так как сеятель будет жать Нивы, так и им придется в будущем учить людей. И что сеятель – это Господь, а вот им придется вместе с Господом, с Божьей помощью, учить людей божественным истинам. То есть вот такой вот иносказательный разговор происходит между ним и апостолом. Но здесь обращает внимание на то, что вот он говорит, что вы будете жать то, что не сеяли. Здесь имеется в виду, что несмотря на то, что апостолы будут проповедовать Слово Божие, все-таки результат их труда, результат их проповеди – это дело Божие. То есть сеет семья евангельского учения сам Господь. И сеяли пророки, которые были до апостолов, а с Божьей помощью, конечно. А им приход, придется вот тоже продолжать это дело. Но они должны иметь в виду, что результат их труда – это все-таки результат Божий. То есть не сами от себя не будут делать, а с Божьей помощью. Вот такой полезный разговор, очень важный происходит в это время между апостолами. То есть спаситель используют каждую минуту свободную для вот проповеди своего учения всем. В это время подошли самаряне, вот пока он с ними разговаривал. И, конечно же, он еще обратил внимание своих учеников на самарян, показывая, что вот она, жатва, уже готова. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне,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 вот два дня с ним только побеседовав, то есть они оказались настолько чистосердечны, что им не потребовалось даже, чтобы Господь явил им чудеса, ведь в Евангелии не сказано, что он творил чудо, то есть чудеса Господь не творил, он просто беседовал с людьми и они ему поверили. Вот насколько чистые и искренние оказались их сердца. И «Женщине даже они говорили, уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он Христос». То есть им потребовалось только услышать слова спасителя, и они не требовали от него ни знамени, ни чудес, ни доказательств, как это требовали его соплеменники. Вот такая вот у них была вера. И очень важно, что они сами попросили его остаться для того, чтобы послушать учение потому что Христос не намеревался там оставаться. Он не хотел, чтобы иудеи подумали, что он общается с язычниками, и бросил народ. Ну, конечно, я народ не бросал, но на тот момент иудеи могли так подумать. Ну вот уступил самарянам и пробыл с ними два дня. И по прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. После того, как Христос вознесся на небеса, послал Духа Святаго на апостолов. Апостолы разошлись в разные стороны для проповеди евангельского учения. И, конечно же, апостолы были в Самарии. И одним из первых языческих народов, который со всей искренностью принял во всей полноте евангельское учение, это вот были самаряне. То есть вот такой результат был вот беседы Спасителя с ними. Еще раз обращу ваше внимание, дорогие братья и сестры, без чудес и без знамений. Вот просто пообщались и уверовали. Какова же судьба вот Самарянки? Мы с преданием знаем, что ее звали Фатиния. После разговора со Спасителем она оставила свою грешную жизнь и в скорости стала проповедовать Слово Божие как и апостолы. И вместе с ней уверовали два ее сына и пять сестер. И во время императора Нерона они приняли мученическую кончину. Об этом мы обязательно с вами поговорим в следующих эфирах. Но пока хотелось бы вот обратить внимание на то, что вот искреннюю веру, да, вот как чистота сердца и искренняя вера помогли женщине, языческой женщине, прийти к покаянию, усвоить божественное учение и спастись. В другом месте Христос говорил фарисеям и начальникам иудейским, не гордитесь, что вы от Авраама. То есть не гордитесь тем, что предок ваш Авраам, сохранивший истинную веру в Бога. Потому что вот если вы сами искренне не верите, что это не важно, что вы от Авраама, ибо Господь может создать себе детей, и из камней. То есть камнями назывались в то время язычники. То есть иудеи не считали их за людей, считали их бездушными существами и сравнивались с камнями. То есть Спаситель говорил о том, что истинные дети Господни, те, кто принимает учения. И вот из беседы с самарянкой мы вот видим, что истинными детьми Божьими в итоге оказались простые язычники, самаряне. И именно язычнице, грешницы, но чистой и доброй, Господь прямо-прямо и сказал, Мессия это я. И она и ее соплеменники в это поверили. Вот такую веру, дорогие братья и сестры, мы с вами должны иметь. По примеру, мученицы Самарянки и вот ее соплеменников. Я от всей души вас поздравляю с Днем памяти святой мученицы Фатины. Храни вас Господь ее святыми молитвами.